Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рак на апрель 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Начнем мы с Венеры. Ведь 3 числа Венера переходит в знак Близнецы, ваш 12 дом. И в этом знаке Венера будет находиться длительный период времени. Это связано с тем, что в мае месяце она разворачивается в ретроградное движение. Кстати, более подробно о ретроградной Венере и о личной жизни представителей вашего знака Зодиака в 2020 году я рассказывала в любовных гороскопах. Они уже есть на моем канале. Если вы еще не смотрели, то обязательно переходите и смотрите. Что касается Венеры в Близнецах в апреле месяца, то она даст вам толчок к тому, чтобы рассуждать на тему финансов. Возможно, искать новые источники дохода. Это период, когда... Идет процесс подготовки к чему-то новому в вашей жизни. Определенные вещи могут вас не устраивать или устраивают не до конца, и вы будете искать пути решения этих ситуаций. К тому же Венера отвечает не только за финансы, но и, безусловно, за личную жизнь. И это период, когда могут происходить определенные изменения в вашем понимании, какой должна быть ваша вторая половинка и какими должны быть ваши взаимоотношения в паре. В целом, Венера в 12-м доме иногда может давать желание немножко так вырваться из рутины и пожить для себя, в свое удовольствие. Поэтому, скорее всего, весной или летом 2020 -го года вы все-таки найдете время когда сможете полностью отключиться от своей привычной активности и побыть наедине со своими мыслями либо наедине с вашим любимым человеком. И это будет период вашей внутренней перезагрузки. И это поможет вам, безусловно, обрести силы для того, чтобы двигаться вперед. Сразу после перехода Венеры в знак Близнецы она будет делать благоприятный аспект к Сатурну, ваш восьмой дом. Поэтому в начале апреля вы можете решать важные финансовые вопросы. Но данный аспект говорит о тенденции к накоплению. То есть с финансами у вас будет все хорошо. Но, тем не менее, вы не будете позволять себе жить на широкую ногу. Будет какая-то причина, по которой вы будете копить деньги. Возможно, у вас будет финансовая цель или финансовые обязательства, которые будут заставлять вас иметь сбережения. 4 числа Меркурий соединяется с Нептуном в вашем девятом доме. Это соединение может дать вам мысли о поездке, далекое планирование отпуска, например. Это может дать также необходимость общаться с вышестоящими людьми. Но в целом данный аспект, откровенно говоря, не располагает к тому, чтобы появилась ясность в плане сотрудничества с кем-то или ясность в юридических вопросах, если эта тема для вас актуальна. Наоборот, соединение Меркурия и Нептуна дает достаточно туманное представление и может иногда даже запутывать, вносить, ну, скажем, какие-то неоднозначные моменты в ситуацию. Поэтому я бы советовала вам важные переговоры не планировать на вот этот период соединения Меркурия и Нептуна. 5 числа Юпитер соединяется с Плутоном в вашем седьмом доме. На самом деле это соединение является одним из самых ключевых в 2020 году. И оно будет влиять не только в апреле, но и на протяжении всего года. Юпитер и Плутон будут соединяться трижды в 2020 году. Но именно соединение, которое произойдет в апреле, будет началом нового взаимного цикла этих двух планет. Это очень важный для вас момент в плане взаимодействия с другими людьми. Ведь это, ведь это соединение произойдет в вашем седьмом доме. Оно может говорить о новых финансовых возможностях, которые откроются для вас через другого человека или через определенную аудиторию людей, которых вам найдётся, удастся найти. Безусловно, седьмой дом отвечает за брак, партнерское взаимодействие, и соединение Юпитера и Плутона может говорить о новом этапе в ваших отношениях, опять-таки о новых возможностях, которые откроются перед вами с вашим партнером, и, соответственно, они приведут к вашим внутренним изменениям, личной трансформации. В целом, это очень хорошее соединение, которое при активных ваших действиях может действительно принести очень много благ. 7 числа Марс будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш 8 и 11 сектор гороскопа. В целом это аспект финансовых трат на какое-то мероприятие. Возможно, вы захотите организовать вечеринку или собрать друзей, которых вы давно не видели. В целом, вы будете готовы тратить на это деньги, но данный аспект говорит, во-первых, о том, что нужно, эм, скажем, продуманно подходить к этим тратам, так как все таки данный аспект располагает к импульсивному поведению, когда вы, например, можете спланировать одну сумму, которую вы готовы потратить на что-то, а по факту получится намного больше. Поэтому все таки аспект предупреждает, что нужно внимательнее относиться к финансовым решениям в этот период. Я бы не рекомендовала вам брать в это время кредиты, займы. Не одалживайте деньги и не давайте в долг по такому аспекту. С 7 по 11 число Меркурий будет в благоприятном аспекте к Плутону, Юпитеру и Сатурну и будет затронут ваш 7-9 дом. Это очень эффективное время в плане коммуникации. Это период принятия важных решений, когда вам, в принципе, легко договариваться с другими людьми. Опять-таки, планеты, к которым Меркурий делает аспект, они просто заставляют человека быть социально активным. Поэтому данный аспект смогут в полной мере почувствовать те, кто как минимум работает и работает, как максимум, это занимается какой-то общественной деятельностью, имеет определенный вес в коллективе и в обществе. В целом данный аспект позволяет обрести уверенность в себе и вес, обрести свой вес в социуме, то есть иметь авторитет и доказать свою точку зрения. То есть очень интересное время, очень эффективное. Наблюдайте, как это у вас проиграется. 8 числа будет полнолуние в весах в вашем четвертом секторе, который отвечает за недвижимость и семейные дела. Полнолуние ⁇ это кульминация какого-то процесса, важное решение, это результат. Поэтому, если вы планируете переезд, пытаетесь продать квартиру или купить, то вблизи этого полнолуния данная ситуация может решиться. Также это полнолуние может стать своего рода точкой отсчета к какому-то важному событию, которое вы запланируете. Это событие будет связано с семьей, домом и недвижимостью. С 8 по 12 число Марс будет в благоприятном аспекте к Лилит и Херону. Будет затронут ваш 8 и 10 сектор гороскопа. Это довольно-таки энергозатратное время, и любые действия в этот период будут сопровождаться целым всплеском эмоций. Поэтому нужно опять-таки делать все продумано. На самом деле почти весь апрель, Это, эта рекомендация актуальна, и почти для всех знаков зодиака, так как действительно на небе будут происходить такие конфигурации которые м -м, могут немножко выбивать человека из колеи и определенные амбиции могут затмевать здравый смысл и подталкивать человека к неправильным решениям. И вот в этот период времени нужно максимально свои эмоции оставлять в сторону, прежде чем принимать важные финансовые решения. 11 числа Меркурий переходит в Овен по 27 число, затем он опять меняет знаки переходит в Телец. Но вот этот промежуток времени с 11 по 27 число Меркурий проведет в вашем секторе карьеры, жизненных целей и достижений. Поэтому это хороший период для того, чтобы преуспеть в интеллектуальном плане. Это хороший период для того, чтобы работать с книгами, обучаться, общаться с авторитетами, для того, чтобы демонстрировать свою позицию в каком-то вопросе, для того, чтобы работать над своими идеями. Десятый сектор, он связан также с демонстрацией результатов какой-то работы. И когда вот человек видит уже достижения в определенном деле, на которое он ранее потратил много усилий. Восемнадцатое и девятнадцатое число ⁇ очень эффективные дни и очень благоприятные для вас в финансовом плане так как в это время Меркурий будет в благоприятном аспекте одновременно к Венере и Марсу. Это дает такой баланс между нашими планами, желаниями и возможностями. Это идеальное сочетание, которое действительно позволит хотя бы что-то одно заветное получить, к чему вы стремились, к чему вы шли. И в целом это хорошие дни для того, чтобы планировать важные дела, встречи, переговоры и даже покупки. 19 числа Солнце переходит в Телец и сразу же по 21 число будет делать напряженный аспект к Сатурну. Это период, когда будет много работы, когда может присутствовать определенное напряжение, ощущение ответственности за кого-то. Это период активных действий, но важно все таки находить время для отдыха, так как данный аспект может вымотать человека очень сильно, и после вот такого периода большой активности может последовать период бездействия. Учитывая, что апрель будет предоставлять много возможностей для активности, не стоит, скажем, все свои силы, тратить на реализацию только одного аспекта и его потенциала. Так что старайтесь все-таки, несмотря на хорошую возможность много работать и на перспективы, старайтесь все-таки оставлять силы для дальнейших действий. 23 числа будет новолуние в Тельце в вашем 11 доме. Этот дом отвечает за друзей, коллективы, за единомышленников, за общественную работу за что-то новое в вашей жизни, за что-то приятное, то, что приходит легко. И Новолуние дает какие-то новые идеи, новые цели, которые вы даже иногда и не сразу можете почувствовать. Не всегда события происходит ровно в День Новолуния, хотя бывает и такое. Но вы должны воспринимать Новолуние как только начало какого-то процесса и результаты, по Новолунию придут намного позже. Так что будьте внимательны к новым предложениям в этот период, будьте внимательны к тому, какие события происходят в вашей жизни. Скорее всего, будут предоставлены вам новые возможности. И, кстати, эта новолуние может дать вам возможность подружиться с кем-то или стать участником новой группы, людей, с которыми вы будете взаимодействовать, или же это новолуние может привести вас в новый рабочий коллектив, например. С 25 по 28 число Меркурий будет в напряженном аспекте к Юпитеру, Плутону и Сатурну, и будут затронуты очень важные дома вашей карты. Это седьмой, который отвечает за взаимодействие с важными для вас людьми, а также десятый, который отвечает за карьеру и жизненные цели. Поэтому в целом данный промежуток времени можно связать с ответственными решениями в вашей жизни. Опять-таки вы будете ощущать ответственность, и это период силового воздействия, когда вам нужно будет поднажать для того, чтобы получить желаемое. Может присутствовать натиск, напор, и эту энергию можете транслировать как вы, так и просто ощущать что вокруг вас это происходит. 25 числа Плутон разворачивается в ретроградное движение в вашем седьмом доме. Это очень важный разворот, который тоже повлечет за собой определенные события в личной жизни и в плане взаимодействия с другими людьми. Я на тему разворота Плутона сниму отдельное видео, так что обязательно подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы не пропустить новинку. 26 числа Солнце и Уран будут в соединении в вашем 11 доме. И это может дать вам неожиданное, незапланированное событие, которое будет связано либо с какими-то новыми планами вашими, либо м, другие люди повлияют на вашу жизнь, и принесут какие-то новые возможности. Опять-таки реализация этого аспекта зависит от того, насколько интенсивно вы будете взаимодействовать с вашим окружением и насколько вы будете открыты к новым предложениям, так как данный аспект подразумевает, что человек должен и сам желать перемен для того, чтобы эти перемены вошли в его жизнь. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. И не забывайте ставить лайки. Это очень важно. Будем с вами на связи. Пока-пока.